Продолжим историю, да, у нас две параллельных веточки, есть веточка эфира в радио, где я отвечаю на вопросы Павла и зрит... слушателей, и наша с вами трансляция. Капканы то во что мы периодически попадаем и если рядом оказались мудрые люди, которые помогли этот капкан увидеть, помогли его рожать, научили справляться с этой ситуацией. Я помню момент, когда я свою маленькую дочь, которая была достаточно в тот момент стеснительная и достаточно так вот, ну, сложное было, и мы были в зале, у меня было выступление, и я просила ее подойти к сцене, к спикеру, не помню, там то ли что-то передать, то ли похлопать, то ли просто дойти до сцены. И и мы начали этот процесс у самого а, входа а, в дверь в зал, то есть в самом начале пути. И она делала буквально 2-3 шага и возвращалась назад с мыслью, что она не может. Вот так фиксируются капканы. То есть, если бы я в этот момент проявила недовольство, раздражение, не поддержала ее, и тогда бы она так и не, ну, как бы не дошла никогда. Но она возвращалась через два шага, говорила, что она не может, иногда она была очень расстроенная. Я говорила, что это была маленькая победа, что эти несколько шагов, что это уже достижение, что она супер умничка, и что она, в принципе, может сделать еще там 3-4 шага. В итоге, минут за 40 туда-сюда хождение вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад, в очередной раз она дошла до сцены, там пожала руку спикеру или передала Сейчас не вспомню просто, что было И она, то есть капкан В принципе случился То есть я попросил ее дойти до сцены Она сделала несколько шагов И она не смогла mm -hmm. дойти И когда она ко мне вернулась, вот в этот момент Мог образоваться капкан Или не капкан, то есть все зависит от того Кто рядом, как он поддерживает если никто не поддержал, если в этот момент, например, там разочарованный родитель или очень стремящийся причинить добро воспитатель, как-то жестко отхлестнул, у тебя ничего не получится, ты ничего не сможешь, ты там вообще опозорила семью, там стыд и позор, то в этот момент капкан защелкнулся. И дальше, опять же, событийная лента. Ведь мы из-за того, что защелкнулся капкан, мы почувствовали боль. А наш мозг с... Задача нашего мозга делать так, чтобы мы не испытывали боль, он начинает ее отрицать, подавлять и вытеснять. И тогда мы иногда забываем про эту боль, и уже потом любые шаги навстречу жизни, любые достижения, на примере движения по залу, становятся невозможными, потому что висит капкан, и этот капкан причиняет боль.